Привет. Привет. Ага. <смех> как самочувствие? Ты ничего, вчера спину немного потянул, побаливает. Именно поясницу. а ну бывает. Как у вас там погода? Э, до обед была хорошая солнечная, сейчас затянуло что-то на дождь. Mm, у нас тоже. Вот. Ну что, рассказывай. Ну. Я предлагаю вот с чего начать. Угу. Когда мы с тобой познакомились, помнишь? Ну, в декабре. О, нифига себе. Это сколько же прошло? Это уже полгода прошло. Ага, полгода, прекрасно. А какой у тебя был запрос? Ну, запрос э, узнать, кто я. Кто ты? Так, что еще? Ну и раскрыться. Раскрыться, так, хорошо. А скажи мне, вот этот запрос, ты какими способами или методами пытался решить до? Ну, различными медитативными практиками различными, ну, всякие, всякие психоделики использовал. Mm -hmm. Ну, как бы оно э, шло, э, что-то, но ну, я не в полной мере осознавал э, ну, происходящее. То есть мне как бы нужна была помощь, вот именно указать указать направление, куда. Куда, куда двигаться, двигаться, да, или откуда. А, благодаря тебе, э, да, ты указал мне направление, и дело сразу, сразу быстро пошло. Хорошо. Так, ладно, и скажи мне, вот полгода, да, ты практикуешь, чего то достиг? Можешь ты рассказать, да, про э, свой опыт и э, свои достижения, переживания, может быть? Ну переживаний много разных ну вот такое самое яркое это вот у меня открылось ясновидение когда я вхожу в состояние измененного сознания угу. я много вещей разных вижу и приходит яснознание понимание происходящих процессов и как бы как бы сам механизм их формирования и, и реализации вот из энергетического мира с духовного в мир физический угу. а скажи такой момент вот алё слышно да слышно, слышно. Угу. такой момент кто я кто ты ну я вообще я все я все ты как-то писал в чате, помнишь, что вообще люблю все и все есть любовь. Да, все есть любовь. Я являюсь всем и равномерно заполняю все пространство. Mm -hmm. Ну, так в физической форме и в состоянии личности это понять ну, практически невозможно. Это только в измененном, в измененном состоянии сознания можно понять это, да, личность нереальна. Угу. Хорошо. А еще какой вопрос был? Кто-то ты понял, правильно решил? Да, да. А Я понял. Угу. И, и вот сейчас у меня э, стремление как бы постоянно в этом состоянии находиться. Как, как можно больше. Как можно больше. И... Э, Иногда оно бывает само собой как бы это э, проявляется, а бывает нужно какие-то усилия. Uh -huh, uh -huh. А, а бывает и прилагаешь усилия и ничего еще не получается. Но идет еще, э, я думаю, очистительные процессы еще, uh -huh, uh -huh. формирование этих каналов. Ну, э, когда, например, закрываю глаза, э, я на голову я постоянно вижу сияние света. Я понимаю, что это я, что это мое сознание. Это в любом состоянии. Вот иногда бывает даже с открытыми глазами. Вот идет. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и, и вспышки, вспышки вот белого, бело-золотистого света. Это практически постоянно в течение дня они присутствуют. И ощущается сразу разница. Вот. Между светом и вот этой личностью, которая, которая меня как бы от меня истинного э, как бы изолирует, ограждает. Mm -hmm. ограждает. И бывает прорывы, э, вот. личность как бы на минуту ходит в сторону и... И ты попадаешь в это состояние. Ну, конечно, состояние вообще изумительное, и его тяжело передать словами, и хочется в нем постоянно пребывать. Ну, ты чувствуешь целостность себя, чувствуешь как бы единство, единство со всем нету разделения вот ты знаешь да. ты в этом состоянии знаешь, что ты все буквально все все что ты видишь вот это материально это все тоже включая и воздух все видимое и невидимое это все ты угу. и никого кроме тебя нет. ну да Ну видишь мы же с тобой сколько раз говорили о том что значит постоянно пребывать помнишь это Разве может быть постоянно день, или постоянно ночь, или постоянно утро, или постоянно зима, или постоянно лето, или постоянно осень, и что-либо постоянное? То есть, мы же люди и личность, правильно? Ну да. Ну... И мы так или иначе воспринимаем, чтобы бы то ни было, через личностное, через организм, тело, да? Так ведь? Да, ну я точно знаю, что возможно э, находиться в этом постоянно. Можно одновременно находиться и в личности, и в этом состоянии. Угу. Это, это я точно знаю. Вот я пытаюсь э, этого достичь. Ну, конечно, я понимаю, что когда я уже дойду к этому состоянию, мне просто находиться в личности, в этой реальности, уже будет неинтересно. Вот. вот до этого мы дошли. Как раз таки вот этот разговор. Традиции шаманов это называется переход или переход в третье внимание. Вот. Но да, в, в этом я абсолютно согласен. Мне удавалось достигать да, этого уровня, когда э, можно, скажем так, выйти из этой реальности, при, ну, прекратить ее для себя. Вот. Но я тогда вернулся, чтобы э, как бы это высокопарно не звучало да, выполнить миссию. Потому что я осознаю, зачем я тут. Вот. И этим и занимаюсь, по сути дела. Но это другая история. Потому что пока мы личности, да, нам доступна гамма переживаний. И незачем быть в чем-то одном. Вот про что я. Другой вопрос, что у людей, у которых спонтанно, подчеркиваю, спонтанно случаются те или иные переживания... Да, Нету инструментария, чтобы ну, войти в нужное переживание намеренно или когда ты хочешь. А здесь все-таки появляется этот инструментарий, и скажи мне: ты добился качества в выполнении сопровождающей медитации? С тобой случаются эти переживания? которые стимулируется посредством медитации, вот этой вот сопровождающей. Как у тебя? Ну, вот это, что ты предоставляешь, медитация. Ну да, вот эта длинная, которая 50 минут. Поначалу, да, у меня было, она очень хорошо помогала. Ну, сейчас у меня уже такое состояние, оно как бы ну, не требуется. Я угу. как бы захожу, концентрируюсь. Концентрируюсь, ну, как бы сказать, э, э, в шестой чакре Свадхистана, да, называется. А, а Вишутха называется. Ну, в, в центре головы, короче, в области шишковидной железы. И оно само собой уже видение открывается. То есть переход сейчас уже практически моментально идет. И я э, как бы вижу вот это сияние света и чувствую я вот иногда бывает ситуация вот я сел застыл там ну минута времени клац и я в этом состоянии я как бы ощущаю отдельность как бы уже есть Какое-то расстояние между личностью, личностью, этой картинкой и происходящими событиями, и мной как присутствием, чистым присутствием. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. И это уже четко ощущается. И потихоньку начинает ну, глубже и глубже. Ну, конечно, оно немножко уже начинает затеряться, затираться эта реальность уже она уже кажется все больше и больше иллюзорно, и здесь начинает становиться просто уже неинтересно, как бы там. Да, ну, а поначалу, конечно, вначале это как направляющая сила, вот эти медитации твои, они очень классные в этом направлении, особенно для начинающих, это мой рекомендацион исключительный, ну вот про интерес ты затронул хороший момент, потому что... Ну, когда ты находишься в присутствии, да, как может быть отсутствие интереса? То есть, когда в присутствии находишься, вообще все интересно. Ну, вообще все. То есть, и даже в этой реальности. Но с другой стороны, можно переживать иллюзию этой реальности. Но я вот лично для себя в какой-то момент понял такую интересную штуку. Сейчас, может быть, ты тоже поймешь. Вот. Я представил себе ситуацию да, перед жизнью. Что вот сейчас мне предстоит выбор воплотиться... Ну, в новой форме человеческой какой-то да и у меня есть выбор какую судьбу какую жизнь прожить и я вот беру для себя и рассматриваю все возможные варианты президента бомжа секс-символа какого-нибудь там актера знаменитости певца исполнителя инженеры-изобретатели, космонавта. Ну, в общем, отца, матери, кого угодно. Вот абсолютно любую судьбу, любую роль. И удивительно, что меня не привлекает никакая. То есть, я смотрю, я бы не хотел прожить никакую судьбу, никого больше. Понимаешь, как интересно? Вот это тебе понятно? Да, вот, вот я сейчас прохожу то же самое. Мне уже не интересно. Вот именно уже человеческая форма мне уже не интересна. То есть у меня там в определенные моменты было видение многомерности, и я э, проходил через кучу миров. Э, э, как бы вот, вот этот мир, где мы находимся, это не... Э, ни один из, скажем, высоких, даже не средних миров, вот, как бы, это, как бы, одно подпространство, вот, по моему видению, из, как бы, нижних миров, вот, как бы так, потому что тут присутствует двойственность и очень большое расстояние между тобой истинным, вот этот разрыв очень большой, и Э, кем, кем ты в, это, в этой игре являешься, и, и ты как бы в таком забвении находишься. И когда обнаруживаешь вот, сам себя, э, становится просто ну, неприятно, как, как, как, как такое вообще могло происходить, кто, кто это допустил и зачем. И ты это воспринимаешь как какое-то издевательство над собой, свою оторванность. От Ты да. чувствуешь прям над, над, над своей духовной сущностью насилие, вот, находясь в этой форме. И поэтому уже, да, теряется интерес. Я тоже в это просматривал, уже перебивал кучу форум. Полностью пропал интерес к воплощению будущему. Я не знаю, это может тоже исключение. Если какая-то миссия, то для, для этого может, может я еще соглашусь на еще одно воплощение. А так, ну точно, оно уже мне не интересно. Угу. Уже не интересно. И тем более я знаю, что есть другие миры, и их много. И, и там гораздо интереснее. Вот, ну как, как для меня, вот сейчас для моего понимания, там гораздо интереснее. То есть э, этот мир становится потихоньку мне неинтересным. И я чувствую, что э, когда я дойду определенного развития, э, ну может захочу уже выйти. Если, конечно, не будет возложена какая-то миссия на меня что-то что еще выполнить то есть можно констатировать да что у тебя более нету вот этого всеподавляющего да для основной массы людей страха смерти Да, страха смерти нет я в принципе готов в любое время как бы покинуть эту реальность mm -hmm. Да, практически он ушел бывает иногда Иногда немножко что-то где-то, ну это, я понимаю, система срабатывает, еще остатки системы она разваливается потихоньку, и она цепляется как бы, uh -huh. как бы за существование. Ну, это все иллюзорность, то есть, э, вот, если ты берешь персонажа, например, в компьютерной игре, ты играешь, ну, в определенное время тебе интересно, ты играл, играл, играл, играл, играл. Наигрался, прошел там все уровни, все это, уже ну, да. кучу персонажей перебрал. Ну То есть ты уже знаешь все, уже был везде, попробовал все, что можно, но ну, уже теряется полностью интерес. И в один прекрасный момент ты просто игру закрываешь, и все интересно. Или ищешь другую, или же остаешься тем, кем ты есть на самом деле. Ну, угу. а скажи мне вот что. Это самый главный, может быть, последний вопрос. Вот ты сейчас такой, какой есть. Да, достиг то, чего достиг. Можешь ли ты для себя найти какого-то учителя, гуру, да, необходимость в нем, или того, кому бы ты прислушивался, э, приходил бы за советом, за рекомендациями, что тебе делать, куда тебе идти, как тебе быть? Да, нет, на данный момент не нужно. Он у меня в сердце находится. То есть, если что-то надо узнать, я сам себе обращаюсь внутреннему и получаю ответы на все вопросы. Ну вот это самое главное, потому что вообще цель моей деятельности, да, вот привести человека вот к этому пониманию, да, что э, все ответы, да, внутри тебя самого, потому что и вопросы задаешь и а ты, кто что на них может ответить? Да, кого меня, конечно. Ну да, ну классно. Ну что, спасибо за это самое за это интервью, за отзыв. Вот. Спасибо, тебе, Я на связи, поэтому, ну, сам понимаешь, да, контакт. Держим, вот, общаемся. Если что-то интересного у тебя или у меня, то связываемся, обсуждаем. Да, конечно, и готов всегда помочь, если, у -у -у. если в чем-то нужна будет моя помощь. Всегда готов помочь. Хорошо, вот. Ну, все, давай, пока. Удачи. Всего самого хорошего. С любовью. Пока. Пока, пока. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал ⁇ Чистое сознание ⁇